вот ну, смотри какая беха, Z4 красавица какая это по моему кайман, да, кайман ттшник стоит, кабриолет Тут люксовые тачки тоже есть. А вот сяд Леон, по-моему. на да, это Леон. он Это походу RS. них линейка RS. Что-то без ценника. Да, вот если сейчас мониторить, сравнивать цены с российскими, в России намного дешевле. Не просто она намного дешевле, чем здесь. Парадокс, кто бы мог подумать. Прикольный фиатик. Игрушечный. очень свежая машина так, вот, сидушки плохо отмыли, чистые, но можно было постараться и получить сделать химчистку да, так симпатичная топпедэйр, тряпочный вверх ох, как колпаки смотрятся неплохо от даже подумал, что диски наоборот бюджетный супер бюджетный реально смотрится кредитски прикольно чуть перекопа не обманули даже колпакей значит реально хорошие они так гараж турецкий с ними как бы 50 на 50 может быть все отлично а может быть все очень плохо ну, надеюсь что я обманщики потому что обманщиков к сожалению пруд пруди вот какая Z4 красавица. Такой порасекать. конечно, было бы неплохо. Смотрите, какой огромный капот. Чуть ли не 2 метра. 211, 2120, 1000 евро. В принципе, не сказать, чтобы уж сильно дорого для такой машины. Ну она двухместная. Там, по-моему, даже нет, даже символических мест нет. Очень свежая. Запах хороший. Но это механика. Хотя для такой машины это скорее плюс, чем минус. В принципе. 115 тысяч километраж. Год 2009. В состояние, конечно, неплохой у машины. Прикольная тачка. Это класс туризма, как он называется, правильно. И Каенчик стоит. Тоже неплохой вроде. В новости продавца было написано, что у него больше 150 машин в наличии. Так примерно оно и есть, потому что здесь вот около сотни на парковке. Плюс в боксе тоже как минимум тридцать что это? без Да Сначала общий осмотр, первичный 111 так, Тут особо криминального ничего не вижу А вот Вот, например Здесь шпаклевка Сразу, смотри, и когда вот такие вот места видишь, такой, вот такой переход, как будто наплывом идет. А вот тут видишь сразу уже и видно, что крашеное вот заднее пыло. Как-то не так вот идет. Раз короче, его неправильно выводят вот сразу палево. Так Ну, здесь все родное. Контактная сварка, то есть просто был удар по касательной. Если видите один косяк, вот например, вот увидели, да, что кантик неправильный. Смотрим сразу дальше и выясняем, что такое было, в чем причина. Это крыло крашено, есть вмятины некоторые. Кузов, ну в принципе неплохо. Все. Так, фаркоп есть. Артроники сзади спереди. Здесь да? так, когда машина не подходит, не ага. Так, эти болдинги Пластик. Очень много опасов. Отличается Бампер, кузова. Это нормальное явление, потому что на пластик раска ложится по-другому, чем на железо. Поэтому такие отличия бывают. Которые людей пугают. Не надо пугаться, в этом страшного ничего нет. Так, ну вот жучки в обычных местах классических. Мне пока все нравится, мотор. Мотор работает жестко чересчур. Как я думаю, как мне кажется. Так вот здесь у них проблем бывает, надо смотреть внимательно. Здесь очень сильно гниет тот часть. Сейчас снизу посмотрим. Вот там, видите, очаг коррозии. Там это неизбежно, а вот здесь есть сильная коррозия это проблема тут пока... ну вот чуть-чуть начинается конечно ой, хорошо, так вот здесь аварии не было зад не ржавчина появляется в тех местах, где она просто не может не появляться Okay. Смотримся на пыльники. Смотрим редуктор. Вот так надо будет лучше, потому что шум дикий. Смотрим на редуктор, если это задний привод. Он должен быть сухим. Ни в коем случае нельзя, чтобы. Ну как не то, что нельзя, чтобы.. То есть если мокрый, это нехорошо, значит он может загудеть в любое время, потому что масла не хватает в нем желательно в идеале, ну тем более из капли висит, значит лучше, лучше уйти, повернуться. если просто спотевшее, еще куда не шло то есть очень важный момент, также осматривать всегда пыльники карданов обязательно, сейчас будут возмущаться, пыльники задних приводов осматривать потому что карданы по-французски я привык говорить, карданы на гранат общее, общее состояние инфраструктуры, состояние глушителя если он ржавый, на замену тоже это не бесплатно чуть неправильно бы сделали, но сначала ее на будет проверить масло все уровень. Уже... Так. не смотри. Ох, мотор очень сухой. Мотор очень хороший на вид. Вот, вот смотри сюда, как он выглядит. Видишь? Масло ничего не видно. Ну, грубо работает чуть-чуть. А, знаешь почему? У него меняли этот э, радиатор кондиционера. И компрессор меняли у него. Видно. Поэтому... Ну, если меняешь компрессор, лучше снимать всю эту морду, чтобы... Был доступ легкий, чем вот так там руки выламывать, там менять, царапаться, мучиться лучше так. Так, кладжируны. Особое внимание к Мы на теловые, мотор? на ты Лимоти, я Все. не фо, не фо, не я. Ты сам. здесь. лави, не так. Я, ты тут полно Си это лави соргав, если это лави, як, и си когда ты куша, та та та та та та та та Il démonte Abby. ça, il démonte ça et après seulement tu as accès au compresseur de clim qui y a ici ouais, devant. Ça, ouais. Parce que même déjà pour remplacer la courroie d'alternateur, il faut avancer la, la face avant. Oui, un peu, oui. Et ce que j'aime pas que ouais. elle tourne un peu dur le moteur, tu vois, au, au démarrage. Tu trouves pas Non. Ouais, même, si tu veux, je peux même te faire tourner là-bas, de 2009 je crois, ouais. Bordeaux. Il démarre la même façon. De démarre il est un peu dur. Non, il n'est pas dur. Peut-être il faut remplacer, tu vois, tendeur euh, de, de courroie d'alternature. Ouais. C'est peut-être ça qui fait brrrrrr un petit ouais. peu. Moi j'ai eu un, il était plus, plus souple le moteur à mon avis. Ah, attention, maintenant t'as les 4 cylindres et t'as les 5 cylindres à ça. Ouais. Toi t'avais peut-être le moteur avec... Euh, non, 2, non, 7, non, non, 220 aussi. 220. 220 aussi. Il est marché plus douce à mon avis вообще не если это не будет... Сделай... Вот эта семья... Ça c'est des îles plastiques à l'avant. Ah oui, c'est le plastique oui. Et au niveau de... Attends, ah, il pas de jeu. Regarde, le turbo, t'es sûr que t'es n'es pas à l'avant Non, regarde, euh... ah, regarde, viens, regarde. Tu vois, regarde, ici, regarde la graisse. Regarde, regarde, regarde, regarde, mon, mon dos est propre. Attends, toi, toi, tu vas brûler, attends, toi, Probe, attends. Non, regarde, regarde. Comme ça, au moins, toi, t'es tranquille. T'es soulagé. Moi je Tu vois, regarde, je touche le turbo, il n'est pas encore là la veille, voilà. le Mais à force d'être pas... ouais, Les ancêtres, pas avoir de mauvaises surprises. Oui, voilà. non, il n'y a pas de problème, Gardos, oui, il n'y a pas de problème. C'est combien de kilowatts, attention, parce que 111, je pense que... 100... Et ça, c'est 86 kilowatts, ce n'est pas le même que 150 chevaux, ça. Ah, c'est ça le problème, il est un peu plus difficile. C'est dommage. Кил... 150 здесь вот наверное, бывает такой майонез чуть-чуть. Э, это, это может даже быть мелочь, а того что. Да, я под майонез, Но жди. Voilà. и yeah. хочу сказать, что если вот здесь бывает такой налет, не значит, что у нее там пробой покладки, Значит, просто машина мало ездит, там, где по 10 километров. Здесь собирается. Это не надо бояться. Но, ну, конечно, надо думать, что это ерунда. Может быть и серьезно тоже. Главное вот здесь, если. Да, вот по-моему, меняли. Yeah, yeah, saw, radiator, voilà. normal, it's внимательно смотрим пыльники, рулевые тяги, все это важно, все это деньги. Вот эти вот часто портятся, тяги стабилизаторов разбиваются моментально. Смотрим лонжероны снизу, чтобы не были варены, чтобы не были переделаны, чтобы не были гнутые чтобы не было морщин до них вот он один вот он второй лонжероны это очень важное место которое нужно обязательно осматривать так по косякам здесь царапина щеткой для побелки это заполирует, это не заполируется ногтем пробуем если цепляет ну, ноготь по кантику? Да? Нет, да. Ну, опять таки зависит от того что он хочет так вот здесь вмятина это косяк да, а там остальное Здесь так можно по кончику аккурат по поскотч, покрасить Вот это вы меня это поле полежал, поле То есть они поставили в интернете 7900, а тут 8900 Ну как бы это для проходящих клиентов По салону как не очень супер свежая, но хорошее это евро 10 стоит, это надо поменять да, обязательно. Это, это, мел... и уже нет, будет... это мелочь. Не, машина не мертвая абсолютно. Но... У нее и опции хорошие. Немножко руку сюда этот почистить там вот как-то вложить небольшие. Эти... И опции, смотри, у нее и задние пактоники сейчас проверим, работают они да, или да, нет. Да, очень хороший. Кондиционер. Лок... Ну правда этот не, не кнопочный, ну что. Кстати, а это ну, у них у всех бывает И работает, смотри, помнишь, у нашего они сломаны были А тут все на месте Но, видишь, плохо, что один ключ На это надо будет все скинуть на кнопках 4 скотч, 4 говорил, 4 Здесь всего 2 подъемника. А сзади его жабры. надо поверить, потому что У нас, вид они не работали Здесь нет, работают нет. А хорошо? Вот тут пара пятен на потолке На обшивке вот, вот неприятная вещь, конечно Сигареты прожили, скорее всего. Задний ряд вообще как новые. Тут, видимо, на них особо и не сидели. Такие не непродавленные. Может, конечно, тут ездили, но походу редко. Вот здесь не хватает пластмасски. Сейчас сделаем диагностику. Но Мне ах, и машина нравится, честно говоря. Это тоже опусти. Включи всё... кондиционер. Обязательно проверить кондиционер. Непременно. Потому что если он... Не заряжен, если он не работает То это Расходы и немалые Тут что-то просверливали Что-то что что что приклеивали Но это может что-нибудь такое аккуратненькое Да, вот, подлокотник плохо держит И вот здесь чуть протерто Так, кондиционер Так У Мерседеса наоборот, когда Ламочка горит, кондиционер выключен Там да, мотор напрягся Ру, ну, вот капот Смотрим на обгонную муфту если она вращается, значит все нормально так, все я проверил, да вот холодит потому что, например, если на улице минус 20 само собой разумеется, что он не включится а если как сейчас, плюс 10 и при этом он не вращается не срабатывает, значит на самом деле либо как минимум он пустой то есть система без газа, либо есть поломка, а верить на слово по этому поводу особенно летом бывает, А, да там просто газ не а так все работает да, ты едешь в машине, умираешь под солнцем а у тебя просто дело в газе, как бы сказки нельзя им верить, вот он холодит реально, чувствуется сушит Возду воздух сушит да, и так на улице не жарко а что я говорю, сейчас не 10 сейчас плюс 5 максимум на улице у нас похолодало вот он. Вот он. а, смотри, она еще шестиступка. по-моему хороший вариант Машина обслуженная. По опциям тоже очень неплохая. Да, по опциям неплохая. Реально неплохая машина. Так, это освещение. Все на вот чуть-чуть жестковато он работает. Вот это тоже очень такой важный момент. Ну, приятно бывает клиентам, когда вот такие полики кладут в фирменный гараж. Ну, по их названию, мы тоже такие все закажем. Наш секретный... Ну, как бы внимание к клиентам, это очень ценится. Сейчас сделаем диагностику И еще, ребят, я об этом говорил много раз уже и повторюсь Для тех, кто не присоединился Во время осмотра машину заводите и пусть тарахтит, не надо ее глушить где, где, где. Сурочка сейчас убью Убей, замочи его, Сурочка Непон, а где мой Мерседес? Идем вот сюда, сзади, видно было Эй, не разно видно меня Эй. Пусть машина тарахтит, ничего страшного Потому что если там пробой ГБЦ, точнее, покатки ГБЦ, если еще какие-то проблемы есть, они обязательно вылезут наружу. Так, где у нас ВИТО, G-класс, CLSE, S, Понял. B-класс. Это же В-класс, да? клауч буксует никак не может там найти и буй пожалуйста поэтому позовем на помощь его старшего брата он нас не подводил еще никогда В время соединяюсь постоянно через USB Потому что более стабильное соединение, чем через Bluetooth Благодаря. Запускаем диагностику Так, по опциям с по порядку То есть есть подъемники на кнопках Есть круиз-контроль Сзади спереди парктроники, Сзади спереди парктроники, Подлоковники Ну по-моему, базовая опция будет Не, не базовая Не базовая? Ну, о, ну, в принципе, смотри, кроме кожи, кроме люка, кроме панорамы, все у него есть. Ну, как, не все, конечно, потому Мерседес. там предела фантазии, в опциях нет, по-моему. Основное э, присутствует. Если поставить, да, сюда, выезжающий сейчас, Что нормально будет. Так, Вита, класс. Чистый шестой год, Сделаю сразу ESS-диагностику. Системы проверим Дизельный мотор Зажигание включено, поехали вот Сразу взял, без проблем ЭБУ мотора увидел Три ошибки есть Тормоза Приборная панель Пять ошибок, климат-контроль ну, принципе... О, шесть кодов в кондиционере Тринадцать ошибок в кондиционере Ха-ха, рекорд Ну, в принципе, если бы только в кондиционере ошибки были это Прекрасно В чем плюс диагностики? В том, что это способ и цену ломать тоже точнее не ломать, а торговаться Обоснованно Вот у тебя в моторе ошибки Мы сейчас не будем докапываться таких там Старых отложенных, которые в памяти записались Нет, а вот если будет то, что не стирается В принципе, я, наверное, даже Скажу, что лучше от машины отказаться Потому что нестираемые ошибки Ну, опять-таки, смотря что есть Там лампочка с топорей, это мелочь А если ошибка по ТНВД Или по форсункам например, Или почему чем-нибудь такому еще и всегда Сварными. удобно и лучше Считается, если вы знаете э, да, Каждый ход мелочь Если полностью знаете То есть кота в мешке Не советую Да, конечно ну, Я все больше и больше прихожу к выводу, что Без диагностики даже дешевые машины не стоит Потому что ну, машины все, которые после 195 -го года, у них у всех есть почти ОБД 2. Поэтому что там дело, подсоединил диагностику, прочитал ошибки и все, ты может, уже. ерунда какая-то, может серьезно, но пусть лучше знать. Э, да, все как коси... минимум это повод для торга, как максимум вы можете ошибки да. избежать. Очень ответственный момент. Смотрим, что у нас тут. Смотри. Ахи. Главное, конечно, двигатель. Ага. Правдоподобие сигнала тормозов Это что такое? Это уже барщит Ах, и, э, Забей в угли сразу Код ошибки Что такое вообще? ЕСП боросит у него А почему здесь мотор? Сейчас попробуем стереть Если они останутся, значит проблема Если нет, то это мелочь какая-то старая Тут особо париться не надо Ошибки стерлись После тест-драйва еще раз Почитаем, если Появится, значит, проблема. Если нет, то какие-то старые, которые записались в памяти и просто там сидели, особых проблем не доставят. Никто, что особых, вообще никаких проблем не доставят. Теперь продолжаем. Огромная куча ошибок. Я такого никогда в жизни не видел по кондиционеру. Так это все, в принципе, не так важно. Может быть, когда меняли, не постирали то, что было в памяти. Сейчас мы все это дело сотрем. Все, пожалуйста ошибок нет. Да, это все ошибки старые, отложенные. Они никаких помех нам не создают. Вот что-то в приборной. коншина двигателя. Канал неисправность, динамический. Внутренняя коншина. Опять-таки просто, просто постираем. Если ошибки стираются, значит все хорошо. Если ошибки не стираются, значит проблема есть. И для того, чтобы ошибку стереть, нужно ее. Все ошибки стерлись. Тут, видимо, никогда никто не чистил поэтому их набралось целая куча это в принципе нам на руку потому что так мы поймем на самом деле все стирается то есть все какие-то старые несущественные ошибки которые О, 23 ошибки вот левый фонарь видим просто тупо лампочки меняли а ошибки не затирали поэтому все это дело осталось в памяти le, le он очень говорит, что, прежде чем говорит Израев делать, надо сначала по цену поговорить, потому что если цена не устраивает, какой смысл, типа Вот и все ошибки стираются, абсолютно Надо было, чтобы не мучиться <соединяя> Все вместе стереть их Ну, это сброс ТО, это совсем несущественно Удалить все И даже по аэрбагам была ошибка Вот, если она зеленая <Okay>. строчка появляется, значит это все стерто и никаких проблем нет Если она красная остается, значит Ошибка осталась Зеленая, зеленая И зеленая Теперь, значит, если мы сейчас договоримся по цене После тест-драйва мы еще раз посканируем И уже будем уверены абсолютно, что Все у нас нормально Все у нас хорошо Так, судя по диагностике, машина вообще в идеале Потому что все, что было В памяти, это все старые ошибки То есть просто их затерев Мы убедились в том, что Все в порядке Видите, ребят, очень много вопросов, что лучше лаунч или Делфи, или там автоком, ну, в принципе, автоком Делфи одно и то же. Я не могу сказать, что один лучше другого. Нет, вот сейчас что-то лаунч затупил. Ну, там можно было разобраться, но как-то не, не было времени на это. Подсоединил Delphi, все, пожалуйста, легко и просто. Так что в идеале, если вы занимаетесь э, машинами, вам надо иметь и то, и другое. А если вы просто автолюбитель, если у вас своя машина, и вы занимаетесь сами ремонтом, вам нужен сканер дилерский. То есть на каждую машину есть отдельная. Лексия, старуха, там, как они называются, я уже не помню, Вася. Федя, короче вот Если для себя, то дилерский Если машинами плотно занимаетесь То мультимарочник, лаунч Такие универсальные средства Потому что купить на каждую марку Отдельный шнурок Это ну, очень дорого, реально